Приветствую всех! Сегодня видео у нас розыгрыш лотереи. У нас завершилась очередная благотворительная лотерея, где все средства пойдут на лечение и операцию. В этой лотерее призом станет одна из четырех картин, написанной мной, и победитель сможет выбрать себе в приз одну из них. Условия участия в лотерее я выставляла в группах у себя в одноклассниках и в фейсбуке ссылки на группы я оставлю в описании под видео итак у нас билетики уже все выкуплены и тиражная комиссия будет генератор случайных чисел я перехожу на сайт генератор случайных чисел у нас выкуплено 200 билетиков и я выбираю диапазон от 1 до 200 и и нажимаю кнопку сгенерировать число. И у нас выпало число 112. Давайте посмотрим, кто стал обладателем 112 двенадцатого билетика. Ольга Фомина купила билетики. Номера 96 шесть тире сто двадцать пять. Олечка, поздравляю тебя с этой победой, пусть это будет началом новых твоих каких-то побед, великих достижений цели, успехов тебе во всех делах. Напиши мне обязательно, куда тебе переслать картину, какую ты выбираешь картину, и я с удовольствием тебе отправлю одну из четырех этих картин. И очень надеюсь, что тебя будет радовать еще очень долго и приносить уют, комфорт в твой дом. Все хочу очень поблагодарить искренне за участие в лотерее за поддержку. Кто делом, кто словом, кто материально. Спасибо вам огромное. Вы сильно мне в этом помогаете в моей сложной ситуации. Те, кто не успел поучаствовать в этой лотерее, и есть у вас желание поучаствовать, попытать удачу и попробовать выиграть приз, на днях будет старт новой благотворительной лотереи. А те, кого заинтересовали картины, вы можете у меня их также заказать, то есть купить, приобрести картины, да, они также и продаются, я могу вам их написать на заказ, итак, дорогие мои, спасибо еще раз всем, Ссылочки на свои группы я оставлю внизу в описании. Также оставлю ссылки на плейлисты, где я рисую, что-то делаю руками и что вообще в моей жизни происходит. До новых встреч. Пока-пока.